Ребята, всем привет! Хочу разобрать для вас вот такое задание. Оно на первый взгляд, в принципе, выглядит просто, но в нем есть своя изюминка. Итак, для того, чтобы выполнить это задание, да, тут сравните числа, в ответ укажите номер правильного варианта, я рекомендую выписать и взять за точку опоры, скорее всего, знак «равно» между ними, да. Как я делаю? Я сначала возвожу обе части в квадрат, Напоминаю, что вот эта формула раскрывается по вот этой а квадрат плюс 2b плюс b квадрат, то есть по квадрату суммы. А это вы, в принципе, можете посмотреть, ну правда, это не формула, а это значение вы можете посмотреть в таблице квадратов. Что я получаю? 37 плюс 2 умножить на 37 умноженное на 35 плюс 35 равно 144. Теперь я считаю все, что можно. То есть привожу подобные. 37 плюс 35 – это будет 72 плюс 2 корень 37 умножить на 35 равно 144. Почему я поставила равно? Для того, чтобы перетащить 72 на правую сторону. Что я получу? Я перенесла 72, и мы… Теперь можем избавиться от двойки, которая находится в левой стороне. 144 минус 72 будет 72. Я поделю, и у меня останется с левой стороны корень, от которого мы избавимся. Так, возвожу еще раз квадрат, получаю 37 умножить на 35 равно 36 в квадрате. Считаем таким образом. У нас 1295 будет намного меньше, чем 1296. И теперь мы можем смело выбрать ответ номер один.